Всем доброго времени суток. Я нахожусь на театральной площади в городе Ростове-на-Дону. Сегодня 24 июня 2022 года. И буквально скоро начнется мероприятие, посвященное дате, дню Победы. А именно Параду Победы, который был в 1945 году. Победу над немецко-фашистскими войсками и здесь на театральной площади расположена вот такая экспозиция рисунков детей глазами Донбас в огне глазами детей и вот обратите внимание вот такие рисунки нарисовали дети вот такой рисунок самолеты это конечно противоестественно чтобы дети в наше время вот подобные рисунки делали, но тем не менее такие рисунки есть это конечно ужасно но живем в такое время, когда вот видите, да солдат российский освобождает детей из подвала вот такой вот рисунок нарисован здесь вот видите авиация ВСУ бомбит школу это вот ребенок, 7 лет, вот видите, да, город Красный Луч, Луганская область. Здесь вот образ солнца, видите, да, вот. образ, здесь что, вот фашистский танк даже, вот видите, да, это ребенок нарисовал с украинским флагом. Город Торес. Я хочу жить. Вот Видите, да? Это не придумано, это действительно так и есть. Вот далее, видите, вот ураганы стреляют. Вот ребенок нарисовал, да? По церкви, город Луганск и домам вот в огне все это происходит. Вот еще один сюжет хотел бы вам показать. Конечно, страшный рисунок, вот непонятно что, Ваня 5 лет, горловка. Ну, вот какие-то сущности, несущие смерть себе. Танки стреляют, танки стреляют. А, танк, стреляют. Да? Закон смотрел, всего. да? А, точно, это танки, да, вот видите, да. это. Танки стреляют Силуэт танка. А вот, здесь вот, а вот здесь вот демон нарисован, вот смотрите, да, вот такой вот черт, то есть непонятная сущность, бес это или, вот видите, с рогами который несет смерть это город тоже Тарес Донецкая область Антон четыре с половиной года вот так такие вот у него мысли возникают то есть дьявол какой-то да вот который несет горе смерть вот такой еще рисунок присутствует ужасно конечно видеть подобное И Вот фотография Аллея Ангелов памяти погибших детей Донбасса Но вот дети, которые в подвале сидят Вот посмотрите на их лица Ужасно Вот видите, журналисты здесь Блогеры Детишек. Это стела наша В Ростове-на-Донбассе